Дорогой дед Мороз, весь год я вела себя очень хорошо. А сейчас не очень. Просто хорошо. А, ну если, не, ну если не считать тот случай, то нормально все было. Все было нормально. Не, ну не весь год, конечно, да. Полгода все было нормально. Да откуда он знает вообще, какая разница, блин? Я была хорошей девочкой. И мне не понравилось, да? Блин. Так. Я хорошая девочка. Делаю все то же самое, что и плохие, только хорошо. Офигенное письмо. И что мне подарит? А, -а, -а. а что он мне подарит? Неделю я точно была. Да блин! Я сама себе куплю. Мяу, блин!